Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я хочу рассказать вам про новый девайс от компании Wupu под названием Argus X. Девайс поставляется вот в такой вот большой картонной упаковке. На лицевой панели изображен сам девайс, есть логотип компании и название устройства. На противоположной стороне все как всегда, технические характеристики и комплектация. Также есть небольшой скрайч-код для проверки на оригинальность. Открыв эту коробку, к нашему взору пристает вот такой вот крутой, пластиковый и довольно крепкий кейс. Открыв кейс, мы первым делом видим девайс с предустановленным картриджем и два испарителя. Под ним располагается кабель для зарядки microUSB и небольшая инструкция. Корпус девайса выполнен из металла, также есть небольшая ставка из искусственной кожи, которая обрамлена небольшой металлической рамкой. На лицевой части девайса имеется небольшая петля, это сделано для того, чтобы вы могли повесить данный девайс на ланьярд. Чуть ниже петли располагается довольно большая и удобная квадратная кнопка Fire. Еще ниже находится информативный дисплей, еще чуть ниже находятся кнопки управления плюс и минус. И в самом низу под специальной заглушкой расположился порт microUSB. На информативном дисплее вы можете узнать, какую мощность вы поставили, какую функцию выбрали, какой заряд аккумулятора и так далее. Работает данный девайс на аккумуляторах формата 18650, и в зависимости от выставленных настроек, одного заряда может смело хватить на один, а то и два дня парения. Сменные аккумуляторы позволяют вам парить это устройство, можно сказать, вечно, так как если у вас разрядился аккумулятор, вы его достали, поставили новый, и вуаля, у вас полностью заряженный девайс. Максимальная мощность Argus X 80 Вт, минимальная 5 Вт. В этом девайсе есть очень приятная функция для новичков. Каждый раз, когда вы будете устанавливать сюда картридж, девайс поймет, какое там сопротивление и выставит нужную мощность. При помощи трехкратного нажатия на кнопку Fire вы сможете переключаться между режимами. К примеру, в режиме RBA мощность вы выставляете самостоятельно. На противоположной стороне от петли располагается регулировка затяжки. Настраивается она при помощи небольшого рычажка. Пару слов про картриджи. Argus X работает на картриджах со сменными испарителями типа PNP. На выбор будет представлено огромное количество различных испарителей. Объем картриджа составляет монструозные 4,5 мл. Так что его смело хватит на один день парения Из основных плюсов данного девайса Можно смело выделить его внешний вид и эргономику Сменный аккумулятор, довольно большую мощность И огромный объем у картриджа В общем, этот девайс подойдет отлично любому пользователю С вами был Глеб и сигарет нет Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале